Рада отметить, что международная организация по миграции Республики Беларусь расширяет свое сотрудничество с компанией Viber. Мы надеемся, наш инновационный подход и инновационное сотрудничество привлечет интерес многих других граждан по вопросам безопасной миграции. Конечно, тема безопасности как для МОМ, так и для Viber на приоритет. Мы будем рады увидеть еще более э, хорошие результаты по вовлечению вопрос безопасной миграции на нашей платформе.